нашим модератором приехал гость и чуть позже я подключусь, чтобы он буду уже поддерживать. Вот, я сейчас скажу. Вас. Да. Проект "Люди в любимой профессии" был социально ориентированный и это история о том, что люди могут заниматься любимым делом и зарабатывать на себе жизнь. И вообще проект состоит из трех блогов. Это public talk, это открытый диалог со спикером, где он рассказывает о том, что он действительно добился того, чтобы заниматься своим делом, и вообще какие преграды у него были на пути. Следующее, это диалоги со страхами, это формат больше такой вопрос-ответ с экспертом в своем деле, обычно это, насколько я знаю, психологи. И практика. Здесь у нас волонтерство в проекте, то есть мы даем возможность людям прочувствовать, что такое быть в команде. И еще у нас есть профориентационный курс, про который расскажет Саша. Ну, да. ну двух словах. Вот, недавно мы запустили профориентационный курс. Длится он порядка трех месяцев, разработан нашими психологами и командой. Курс в основном онлайн, плюс включает в себя различные практики, медитации, посещение наших мероприятий здесь и, и еще несколько историй, в которых я не сильно и не Я не этот курс. Мы сейчас ведем набор на вторую фокус-группу и вообще курс ориентирован на тех людей, которые определенно Решили, что нужно в жизни что-то менять, но в каком направлении это сделать, вот куда идти, они еще не, не знают. Нуж... Но они понимают, что им нужна помощь специалистов или помощь соратников, там, наставников, которые ему помогут, подскажут. Поэтому приглашаем тоже на эту фокус-группу. Мы ее немножко еще обтачиваем, то есть вместе вот с участниками. Сами тоже проходим его. И так как это еще не финальная версия, то там где-то определенный ряд скидок на этот курс. А после уже встречи, если будет вам интересно, это вот гость то можно подойти там, либо ко мне, либо к Катюше, и ну, подробно на этом оценить, как записаться на него. А что там за психологи у вас? У нас там разные ну, психологи. Именно. Кто именно? Ну, да. Поименно вам? или Но Их много, их несколько. Их несколько, mm -hmm. да. Я вот знаю, что у нас девочки, ну, я не знаю его фамилию, Антон его зовут. Вот. У нас просто в разработке курса есть психологи. Вот девочка все методические материалы у нас разрабатывала. Она же является, там идет офлайн история, да, когда мы лично встречаемся, лично общаемся ребята, ребятами, с разрабатывали курс. Но также идет онлайн история, когда вы выполняете методические задания, и в чате WhatsApp а с вами работает прям команда кураторов. Они проверяют эти задания, вы задаете им по им вопросам. Довольно глубокий такой по самокопанию, да, для того, чтобы именно определить, какие сильные стороны, что нравится, как на стыке этих сильных сторон, либо найти какую-то область да, себя, себя применения, либо создать, ну, имеется в виду как голубые океаны, да, там я люблю шить, люблю птичек, и я решила шить сумочек с птичками, ну грубо говоря, вот. И вот это методические материалы, они в онлайн формате, в чате, а встреча лично идет с психологом, и психолога вы выбираете из нескольких вариантов заранее, и потом уже встречаетесь с этим психологом, то есть это личная встреча, персональная. Очень хорошие отзывы, на самом деле, у участников. Я сама к этим психологам не ходила, но я верю во Владину рекомендацию, потому что Влада сама психолог, она в этом кругу общается. Вот. Плюс у нас идет да, действительно, курс по медитации, потому что, как я лично и мой опыт показывает, и опыт всех моих друзей показывает, что медитация – это инструмент получения энергии из, из себя. То есть вы генерируете собственную энергию, и вот на ней уже а, психология садится хорошо. Если, если просто заниматься психологией, да, ну что это такое, что такое психологическая сессия, вы приходите к человеку, который знает механизмы психики, он вам объясняет. Если у вас очень сложная ситуация, допустим, да, у меня просто был такой случай, я рядом с психологом чувствовала себя спокойно, да, понимание появлялось и так далее. Только проходил там, я не знаю, полдня, я опять впадала в свою же панику. Просто потому, что психолог дал мне, конечно, свою энергию, да я заплатила за это деньги, но дальше я осталась наедине с самой собой. Вот. И вот этот комплекс психология плюс медитация, оно позволяет... Вы медитация постепенно поднимаете свой собственный уровень энергии, да? А чем у человека выше энергии, тем он гармоничнее. Но при этом сюда еще ложатся вот эти психологические знания. Все, и это очень хорошо укореняется, гораздо быстрее эффект. Потому что в среднем, если сложная ситуация, то с психологом нужно заниматься долго, реально долго, потому что, как я обычно говорю, вы 30 лет шли к этой ситуации, вы решили, что за три вы из него выйдете? Конечно, нет. Дай бог, это будет три года с хорошим психологом. Да, но как раз проблема в том, что люди обычно, которые зашли в тяжелую ситуацию, у них нету столько материальных ресурсов, чтобы оплачивать три года. Если у того, у кого есть столько денег, у них не так уж все и плохо. Кто может себе это позволить? Зачастую все. Это не факт. У кого есть много денег, часто впадают в критическое отрицание, что я успешен. Потому что категория успеха у многих такая не, разная. Не, ну понятно, у них там свои проблемы, как говорится, богатые тоже плачут и так Если реально и... ситуация требующая помощи, вот моя ситуация я требовала помощи, это было там 4 года назад, да? У меня не было денег, вот честно, не было. Но как только я сходила на первую, я наскребла на первую э, консультацию и решила, что она мне нужна, потому что сама я не справляюсь, я сходила. И знаете, кранчик открылся, потому что я у меня хороший психолог, я просто поняла, что это мне нужно, это мне помогает, это дает мне объяснение, и я абсолютно просто нашла, я занимала три месяца, я вложила, и я до сих пор считаю, что это самый классное вклад в меня, я вложила вся 120 тысяч рублей, и вышла из этой ситуации, я счастлива, и до сих пор, мне все кому-то нужно, я всегда рекомендую своего психолога, то есть это ну, вопрос, насколько вы готовы, вот и все. И некоторые люди любят страдать, их просто не надо никуда тащить. Люди, которые хотят поменять ситуацию, они найдут возможности и придут к этим решениям. Поэтому тут это все индивидуально от готовности зависит. Вот. Но вот в, это, в этом пандемии я сначала начала заниматься психологом, со временем я тут же интуитивно, без всяких информационных потоков, э, начала заниматься медитацией. И у меня очень быстро случился эффект. Вот. И я не одна такая, что практически все мои друзья не брезгуют этой помощью. Это, Нет, на самом да, деле, я очень не правильно. Я не убрала я тоже да. не буду, так сказать, вот. Плюс там еще в курсе есть практика, то есть вот, задачей курса является, чтобы человек вообще определился в направлении да, деятельности, которая ему нравится, вот, и дальше уже попробовал ее вообще на вкус, потому что очень часто бывает, что это иллюзия. Да. Что, и слава богу, что в рамках этого трехмесячного курса человек. Сначала вроде обрел понимание, а потом понял, что это иллюзия. Слава Богу, что он не потратил пять лет. Ну да, то есть это отсеивание каких-то. Как момент. да? Да. Прости, да. пожалуйста. Все, да. Все супер. А, а, так, сегодня у нас диалоги со страхами, и спикер у нас Катя Балиновна, Это основательница нашего проекта. Вот, она расскажет о том, как грамотно эм, выстроить в команде, взаимоотношения между друзьями, и стоит ли вообще, в принципе, введя э, какие-то проекты взаимодействовать с друзьями? Потому что есть такой вопрос в том, что часто э, ну, близкие люди, скажем так, подводят нас, потому что считают, что если они имеют какие-то тесные, э, ну скажем, моральные взаимоотношения друг с другом, они могут спустить все на тормозах. Но вот этого вопроса мы сегодня коснемся. Я yes, здесь. Yes. Да. <связывая> вот, Катя, тебе слово. Спасибо. спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Вот, спасибо, что зашли. Я вот иногда, у меня тут склад Я то поэтому я, чтобы он совсем перед я буду, буду иногда... Простите, я не буду посмахиваться. Сейчас... Я вернусь в кадр. Но, на самом деле я я же знаю, знаю. Все штучки, наверное, можно я красить я жмазаешь штучек это можно Для вас опоздали, у нас да просто марки волонтер, а? да, да, волонтерский проект если вдруг у вас есть какие-то силы качества вот он, если вдруг вы юристом и у вас есть два часа но вы читаете договор и сказали комментарий если вы умеете делать дизайн макет тоже примерно полчасовая задача то есть список из трех задач, которые можно присоединиться, если они интересные, они ну вот эти более постоянные наверное они сейчас что я вот на мероприятиях будет, это здорово. Но а вот эти не разные. Mm -hmm. вот. А что ты не хотела? Марки? А, нет, знаешь, губку, которая все это стирает, потому что я тоже буду рисовать. Вот. А, у нас сегодня важная тема, она на самом деле не про друзей, говорить про целостность личности. Вы можете, а, кстати, может быть вы скажете, с какими ситуациями вы пришли, потому что тема, мы ее узко довольно обозначили, то есть, скорее всего, у вас есть какие-то взаимодействия с друзьями в каких-то областях, может быть, проблемы. Есть вопросы? Нет? У меня уже был опыт, и я убедилась в этой теории. Я не думала, что все так плохо закончится. Я думала, что, возможно, наши отношения охладятся, но случился полный коллапс. Ну и, в общем-то, я... Мне очень жаль, это было очень больно, но, как бы, в общем-то, я поняла, что, к сожалению, да, подтвердились вот эти общие теории, как бы общепринятые о том, что с друзьями лучше какой-то бизнес там вести и так далее. Но, возможно, это, ну, как сказать, моя неопытность или еще что-то. Mm -hmm. вот. Но я пришла не для того, чтобы эту тему исследовать, мне просто хотелось познакомиться с вами как с основателем проекта, ну, то есть посмотреть, что и ну, как личность как-то вас воспринимает. Спасибо. Это, это, это, это даже интересно, да. Я час назад в инстаграме Парка мы так скажем, с пост. Мне интересно в психологии изменения что делать со страхами, да, и немножко другое, конечно, не с друзьями, да, вообще психология изменения и вот страх, который присутствует, например, у меня и да если что-то связано с друзьями, то можно такой вопрос задать, почему они не удерживают слово, хотя Ой. точно обещали. У меня друзья? Давай. Сейчас сами держит? Ну ладно, хорошо, класс. У меня был, скажем так, сижу опытом, что мы пробовали работать вместе с мужем. Ну, к счастью, для меня предприятие закончилось, но сейчас мне придется появилась опять новая идея. И это очень сложно, но у тебя будут -то, ролики, а то есть муж и девушка, чтобы ну, не критиковал на другой, насколько это mm -hmm. возможно. Mm -hmm. Спасибо, интересный опыт, кстати. Так, у меня есть несколько примеров этого вот вот тандема «Муж-жена». Mm -hmm. а это правда очень сложный тондел, потому что а, муж во внешнем мире хозяин, жена во внутреннем мире хозяин. И когда ваш муж с работы, будучи там хозяином, приходит домой, да, а вы там хозяйка, у него есть шанс расслабиться и быть ведомым. Да, он принимает там решения, глобальные решения в доме. Ну, я, я сейчас говорю, бывает по-разному. Да? Но я сейчас говорю про гармоничные тандемы, как, как устроена была природа. Не как видоизменился человек в связи со социальными какими-то трендами, да? вот. а как ä, при, природа ä, устроила у нас. У нас разные гормональные системы, у нас разные мышления, у нас разные энергетические центры активные и так далее. Да? Вот. И, конечно, если говорить, у нас было часто здесь про тему предназначения, Многие, очень, воспринимают ее довольно узко, что это касается а, именно работы, которую мы работаем. Нет, тема предназначения, она относится ко всем тем социальным ролям, да, которые мы занимаем. В первую очередь я человек, во вторую очередь я женщина, да, я дочь, я мать, я жена, вот дальше я там, подчиненная или я начальник, вот как на этих всех ступенях, да, соответствую ли я всем этим ступеням. Или я там, не знаю, там, там, где я женщина и в тех ситуациях, где я должна быть ведомой, я не могу перестроиться в эту роль и продолжаю быть начальником, ведущим. Да? Вот. вот это сложно. Как сказал Датя, я с ним очень согласна, что та функция да, наша, которая позволяет нам эволюционировать, долго жить и менять. Это не сила, это не, ну, не какие-то волевые да, штуки, это да, адаптивность, это гибкость. Вот. Женщина, например, абсолютно этой штукой обладает. Вот. А поэтому тандем муж, жена а, как бы сложен в том моменте, если он, приходя домой, да, вот он, он привыкает к вам, что вы на работе подчиненные. И с подчиненными у нас одна субординация. Дома, по идее, для того, чтобы он перезагружался, на работе он напрягается. Чтобы он дома перезагружался, вы должны быть дома начальником, вы хранительница этого очага, там вы милые иди есть, да? там милые помоги прибить гвоздь, ну и так далее. Это на самом деле разговор начальника с подчиненным, грубо говоря, да. Вот а он не может переключиться, потому что у него иллюзия, вы и там подчинённая. И сюда он приходит, у него такой, ну, видимо, не может переключиться. И здесь действительно адаптивность ⁇ это такое вот прям гибкость, это качество, которое, ну, оно, оно нам всем на самом деле нужно. И вот та проблема, которая, проблема эти да, вопрос, который мы сегодня поднимаем в рамках вот, темы с друзьями, это ведь тоже про адаптивность. Это тоже про, вот есть такое понятие, человек уместный. Это человек, который во всех ситуациях, а ситуации разные, да? он четко понимает, для чего сейчас место, время и обстоятельства, да? И если мы там, не знаю, в церкви работаем, и мы там, не знаю, читаем просвещенческие всякие лекции, там, в приходах и так далее, мы же не пойдем что такое центр, и мы не будем это читать, правда? Потому что время и местные обстоятельства другие. Но э, взаимоотношения между людьми – это более тонкий механизм. На самом деле, это самый тонкий механизм, который у нас есть. Но тот материальный результат, который мы с вами получаем, он всегда завязан на том качестве взаимоотношений, который мы можем... Э, что я хотела сказать? Оно, оно где-то у меня в облаке летает, знаете, а сюда не приходит. Э, как бы... Забыла. реализовать вот в жизни да и если есть три роли первое это так, ну, наверное сашу мне придется отстереть это... да. если вдруг кому-то захочется по волонтеров в нас просто подойдите потом ко мне или к саше мы расскажем о целом каждый человек да состоит бог любит троицу да, есть минус, есть плюс, есть ноль. Есть золотая середина. Есть там, ну, разные, <с <с <с разные истории. Вот. А есть, как вы думаете, вот в каких позициях, да, если глобально, если не на социальные роли переходить, а вот в каких позициях мы можем с вами а, пребывать? Вот три позиции, да, они из одной категории, примерно. Вот в каких трех позициях мы а, пребываем по отношению к другим людям? Всегда. Управление, подчинение вы не те взрослый ребенок а, это тоже а оттуда то же это тоже а оттуда то же дружики видомы стороны да у нас есть позиция равного да это чаще всего это супруг супруга да друзья есть позиция учитель да это учитель это же не тот человек который нам с вами в школе это физика рассказывал вот. А учитель – это тот, к кому мы идем с просьбой. Да, это тот человек, который в какой-то области, в которой мы в минусе, мы в плюсе. И есть, соответственно, позиция а, ученика. Ученик – это тот, кто просит, тот, кому недостаточно. Да? А, очень часто Какие, как вы думаете, какие две позиции из этих любят занимать люди? Учитель И? ученик. Честно? Ну, равный. И ученик, наверное, мало кто любит. Сложно быть равным, на самом деле. Вот вы понаблюдаете за собой в жизни? Как у вас легко получается просить по помощи, которая вам реально в жизни? То из ныне присутствующих девушек э, искренне, вы можете мне не отвечать на этот вопрос, но когда вы тащите там по переходу велосипед, да, женщине нельзя понимать, вы же как Перед лестницей не останавливаетесь и не ждете, пока пройдет мужчина, у которого надо попросить помощи. Это правильное женское поведение, честно скажу. Я всегда же, Если нет вот этой штуки, да даже если есть эта штука, Честно, вот эта позиция ученика, это я признаю силу другого. И вот в этой позиции мы живем с вами в довольно эгоистическом мире. Да? Вот все вот эти наши социальные разрушения, да? когда мы, несмотря на тенденцию сохранить, рассорились с другом, ну, у меня тоже были партнерские друзья, да? раздаемся в отношениях. Это все из-за того, что мы категорически не хотим за собой признавать вот эту позицию. Да? Когда мы начинаем обвинять в наших как бы, ситуациях государства, родителей, мужа, детей, если бы не дети, я бы путешествовал. Ну, там разные ситуации, да? там, ну, не знаю, где-то вот здесь была история, вот, вот эта история, почему друзья не держат слово. Да? Это обвинительная позиция. Да? Ну, это, по, по сути, это с, с ними что-то не так. Ну, грубо говоря, да? друзья что-то делают не так. Почему же они делают может, это? Может, это сама что-то не так, что они не позволяют. Да? Вот, а вот это а, уже другая позиция, да? да? Это позиция, что мне в себе нужно такого, что, во-первых, что мне друзья показывают через это отношение. Логично же. Они же с другими не могут себя вообще так не вести. Это логично. Вот у меня семейный случай, моя мама разговаривала с моим папой, и всю жизнь говорила, что он ужасный человек. А его жена нынешняя всю жизнь считала, что он прекрасный человек. Она не он, он, он он, он гораздо дольше, но Да? То есть один и тот же мужчина для одной дыра, для, для, для другой и счастливый брат. Вот, поэтому здесь как бы история в том, вот, почему, почему друзья не держат слово. Есть очень крутая формула, по которой мы… Знаете, вот, наверное, вы замечали, что мы очень часто, как, я иногда слушаю всяких лекторов, вот есть лектор Олег Годицын, если вам это интересно, может послушать, что он про отношения говорит. И он говорит о том, что если вы присмотритесь к своей жизни и к самому тяжелому моментам, моменту, то вы поймете, что у вас, на самом деле, не больше трех ситуаций повторяется. У нас по на жизни повторяется примерно плюс-минус три ситуации немножко в разных вариант. костюмах, да? но они вот, если мы их не проходим, они приходят в более сложном варианте. Это как вот всегда э, жизнь вся жизнь идет по принципу чистки зубов. Не почистил один раз, ну ладно. Не почистил полгода, ну ладно. Не сходил потом что-то образовалось. Не сходил потом э, к зубному, да, это начало расти. Это принцип жизни. Если мы не, не на вот люди, у которых, знаете, в жизни все, есть люди, у них все мягко в жизни, все хорошо, они всегда счастливы, у них их сильно не бьет. И даже если их сильно бьет, у них к этому другое отношение. Это люди, тонко чувствующие, они проблему замечают по запаху. Не тогда, когда уже налоговый штраф пришел на 20 миллионов долларов, а по запаху. Они прям понимают, что я чувствую, что в этой ситуации дисбаланс. Значит, надо его вот сейчас решить, сейчас, никогда почку уже все не продашь, потому что она уже тебе самому не помогает. А вот когда она что-то как бы немножко, да. Вот. И есть э, формула, прям, по какой мы выходим из вот этого сценария, да? который накатывает, клюю, клюю, клюю, мы как бы, вот, погружаемся. Первое это принять ситуацию. Да? Это очень сложная на самом деле, история сказать, что да, так произошло. Не, не просто когда я произошла, да, а да, не что да, так произошло, ну, вот такое случилось. Реально да, реально банкрот. Да, реально я там развод, да, реально, я там, я там не знаю, трудную или что такое. Дальше оценить негативный опыт. Что это значит? Негативный опыт. Это значит, ну, грубо говоря, проанализировать, что у вас здесь за дело, да, что вам здесь не понравилось и. Да, вот. почему друзья не держатся всего. Да? Вот. Что мне в этой ситуации не нравится? Не нравится, что они мне обещают, что постоянно мы там, не знаю, пойдем гулять, а в последний момент отказываемся. Не нравится. А дальше третья часть это увидеть в этом позитивный опыт что это значит? Задать себе вопрос. Что мои друзья через это показывают? Вы, вы знаете, что мы с вами, если бы не было зеркала, вы бы знали, как вы выглядите? Друзья, расскажу. На самом деле мы себя вообще же по-другому воспринимаем, потому что мы не видим огромного изображения своего. Да, это тоже искажение некое, но вы когда-нибудь задумывались, что если бы человек не придумал зеркало, то ну окей, там в воде где-нибудь его можем себе увидеть, да? Но часто это тоже не так просто. Мы вообще не знали, как мы выглядим. И вот мир – это зеркало, да? до того, как человек создал зеркало, мир создал идеальный инструмент для того, чтобы мы видели, где мы правильно себя ведем, где неправильно себя ведем. Правда ли? Очень серьезно. Вот. И поэтому наши вот в этой ситуации, да, друзья, они нам что-то демонстрируют. И вот негативная ситуация – это очень опасный момент для того, чтобы поднять свой уровень жизни. Вот. Потому что если вы увидели, ну, допустим, да, я вот вашу просто не расстраивайтесь, все прекрасно, но у всех это бывает. Вот. А, например, как я могу все прогнозировать эту историю? Если мне моя там, подруга постоянно что-то обещает и не делает, значит, я кому-то тоже что-то обещаю и не делаю. Да? Как говорила моя бабушка, в чужом, как-то, в чужом глазу старинку видим, в своих, не замечаем. В пословицах вся мудрая, знаете, вселенной. Вот. И это правда так. И я начала анализировать. Например, у нас была история, когда много людей в Фейсбуке отмечало, что мы пойдем на проект, пойдем на проект, а зону стоит, что происходит. А потом я увидела за собой эту привычку. Ведь я точно так же, зачем я это делаю, в мою ленту видят друзья, я думаю, блин, какая Катя активная, смотрите это ушла мероприятия на то, а ходить-то я не ходила на эти мероприятия. Да? То есть это ну, внешняя видимость внутри не существует еще вот. Как только я перестала это делать, у нас процент повысился приходящего. Понимаете? У меня был случай прекрасный про друзей, да. Я, я не помню, к кому я спешила на встречу, но, в общем, она не так была для меня важна, если честно. Я так спешила, если честно, что опоздала на час. Человек сильно не расстроился. Правда, нормально и так далее, но я четко понимаю, что на следующий день у меня встреча с моей подругой, которая всегда опаздывала. она опоздала ровно на то же время, которое я опоздала тому человеку. Я это называю прямое зеркало. Есть, как я вижу себя, да, как в моей жизни работает, как работает жизнь моих друзей, они не всегда это тоже видят. Есть прямое кривое зеркало. Вот есть люди, у которых в голове много мыслей постоянный хаос, да? вот, мы очень зависим часто от настроения. Там, вышло солнышко, э -э -э, и солнышко ушло. А -а -а -а. Вот, и это такая история, которую мы изнутри не держим, не контролируем, как будто у нас нет стержня внутри. И мы очень сильно ведемся за внешними обстоятельствами. Негативные обстоятельства у нас внутри негатив. Позитивные обстоятельства у нас внутри позитив. Но чаще такие люди реагируют на негатив больше, чем на позитив. И вот у людей, у которых хаос в голове, да, это постоянные мысли, люди которые не могут сосредоточиться на том, что происходит сейчас. Сейчас я просто захотела ваше внимание, вы можете прям последить, когда вы идете домой, вы думаете, вы о чем-то думаете или перед сном, это очень учителей получается. Вот. в общем, у таких людей работают кривые зеркала. Такие люди чаще не понимают, чего они хотят. Спросишь, чего хочешь, да, есть люди, которые сразу спит из 10 приоритетных вещей вот. а есть люди которые я не знаю вот. на, не, на день рождения часто да вот это люди с вышли сами или которые я не знаю они все равно подарю что-нибудь вот просто за собой последить это очень хорошие маячки в этом нет ничего страшного но это э, как-то в каком-то сериале фильме нельзя нельзя вылечить человека который не признает что если все устраивает, все. про то, кто счастлив. Если человек счастлив, не надо ничего менять. И так все классно. Но если хочется изменений, придется анализировать. Вот. Соответственно, а есть другие люди, которые четко понимают, чего хотят, допустим, да? И они действуют более осознанно. Осознанно – это когда больше в моменте все-таки находишься. Знаешь, куда идешь, это как знаешь свою цель, но и умеешь в процессе находиться. Да? У нас иногда люди либо на цели ориентированы, они живут только в будущем, либо слишком на процесс ориентированы, и у них будущее постоянно как-будто немножко смазано, вот. и как-будто они постоянно на одном месте толще. А есть золотая середина. Да? Вот. Соответственно, у таких людей работает прямое зеркало. Кривое зеркало – это когда я накормил ну, бабушки, а на меня там, я не знаю, кровь съела, да? то есть это непонятная взаимосвязь. Непонятный человек в этой, в этой ситуации, знаете, что делает? Он говорит, какая жизнь плохая. У меня постоянно, постоянно что-то падает. Вот так говорит этот человек. У него позиция обвинения. Не я, а со мной я классный, со мной все хорошо, со мной постоянно случаются негативные вещи. Вот. А прямое зеркало – это когда человек понимает. вот У меня сейчас, слава богу, чуть побольше прямых зеркал стало. Да? Как я сказала, я опоздала человеку на час. Я знала, что я там, иду на встречу с Машей, с ее папой. Вот. Эта встреча была нужна ее папе я понимала прекрасно, что Маша опоздает на эту же время. Ну, я за ней знаю, во-первых, такое. Вот. А во-вторых, я понимала, что мне это вернется. И здесь уже, во-первых, есть соблазн поступать правильно. Да? Потому что ты знаешь, во-первых, я знаю, что мне это вернется. Зачем же мне это, ну, как бы, ну, как сказать, своей жизнью. Да? Допустим, каршеринг. Вот, знаете, да, что такое? Все знают, что такое каршеринг? Я как в ужасе наблюдала, как молодой человек, просто эту несчастную машину, а даже не его, вот, он просто по полицейским в таком разрушающем формате приехал на эту машину, жал в газ. Вот, и мне, честно, стало жалко, потому что я понимаю, что когда он купит свою машину, с либо что-то случится, да, либо он даст кому то попользоваться, если ее будут. Ну также неадекватно не использовать, поэтому, допустим, вот эта история, когда чужие вещи у тебя так же, как своим, да, это очень важная история. Значит, человек понимает, что мир многогранен, и он вернет эту энергию. Вот. И э, четвертая часть, вот мы с вами говорили про то, что принять, дальше оценить, что негативно, что меня зацепило на самом деле, да, потом увидеть позитив, почему меня это зацепило, что во мне, что мне в себе такого надо понять чтобы а, со мной это не случалось, и вы меня это больше не цепляло. Да? Бывает такое, на вас кричит человек, что-то от вас требует, а у вас внутри гармонии. Это значит, что вас это не касается. Вы это уже прожили, прошли. И более того, если вы это уже по а другой ситуации не существует, если вы это прожили, вы понимаете причины его агрессии, понимаете, что он не связан с вами. Ему просто больно и плохо внутри. И скорее он заслуживает сочувствия и, может, поддержки, да, чем встречный негативный вот. И здесь, ну, вот как раз с этой точки вы можете действовать так, что негатив начинает превращаться в позитив. Значит, он вас кричит, вы ему что-то такое говорите и как-то так говорите, с какой-то определенной энергией, что он вам открывается на самом деле, может не знаю, обнять вас за плат, ну, какие-то вот такие вещи, и подружиться с вами. Да? то есть он сначала видел вас... Я тоже есть шикарный сериал, когда Виктория называется на британскую королеву. Там есть такой момент, но очень момент в семье у нас с сестрой в вот, конфронтации. Вот и она у своего советника советуется, не понимает, что делать, и она ей говорит: не врага в другом. и это вот позиция как раз человека, который прошел эти этапы. Когда мы понимаем, вот здесь, да, в третьем варианте, что мы можем на самом деле получить? Мы можем. А вот здесь мы негативно относились к этой ситуации, да, и к тому человеку, который ее странцировал. А вот в этой ситуации мы можем испытать к нему благодарность. Спасибо тебе, что ты меня Мы становимся учениками. Спасибо тебе, что ты меня научил. Да? Потому что у меня есть шанс в другой идентичной ситуации повести себя по-другому и немножко изменить свою линию жизни, да? не попасть в тот же кавкан. И третья, и четвертая часть самая сложная, мы идем это применять в жизни. Ну, например, у меня есть Вот эта история. У меня в момент сложные отношения с деньгами, когда я прям боялась, что их не будет. Вот я предприниматель, да, и когда я начинала, это был очень большой стресс. Приходил заказ какой-то, я его в делала, потом он заканчивался, и мне казалось, что это конец света. Мне было страшно. Когда вот. я начала разбирать эту тему, я жутко экономила здесь. А, у нас вот сейчас а, была ситуация, да, вот девушка мне напомнила меня в какое-то время, там раньше, у нас просто пришла первая девушка. Вот, и, а, ну, в таком немного конфликтном формате такая, я я заплачу рубль, и дальше посмотрю. Вот. А, это такая история. Если люди хотят, мы все хотим жить в изобилии, это нормальное желание человека, живущего в материальном мире, да? а, Если мы хотим, чтобы к нам приходили деньги, а, нам нужно научиться благодарить других людей за их вклад, за их труд. Вот можно прям посмотреть, какими эмоциями вы размачиваетесь на кассе, например, На кассе. Очень часто набрали, набрали, набрали, мы знаем, какая сумма, да, подходим к кассе. Ну, и как бы, вот, вот Эти эмоции да, – это все про осознанность. Вот что вы в этот момент чувствуете? На самом деле, если эту эмоцию в теле, у нас все, вот, все наши жизненные обстоятельства, которые нас окружают, они очень сильно выражаются в нашем теле. Можно работать через ментал, через психику, да, с психологом. Мы идем, общаемся. А можно работать через тело. Допустим, деньги у нас вот здесь находятся. Знаете, да? Это солнечное святение, это солнечная чакра. И прям почувствуете, когда у вас идет какой-то момент, и вам вдруг стало жалко на себя потратить деньги, прям заметьте, где в теле зажалось. Вот здесь зажмется. Вот. Все, и с этим уже можно работать. Да? Это, с этим уже есть уже практики, которые их нужно найти в интернете без проблем. Просто почитайте, все. Надо понимать, что если есть проблема, в самой проблеме заложено решение. Вот это тоже очень важная история. Да? Нету без ситуации, даже если у вас первая, выхода как не вот. в Обычно из любой ситуации и честно, я умею рассчитывать до 10 выходов. Это очень классная тоже практика. Вот. Идем применять в жизни. Как я с этой ситуацией боролась? Во-первых, боролась, взаимодействовала. Во-первых, я попросила помощи. Я нашла себе учителя, это моя подруга, у нее все хорошо с деньгами. Я очень долго, знаете, отмекивалась от того, чтобы ну, фиксировать, считать, да, понимать, куда ты тратишь деньги, вот. Я, прям, честно, буду три сопротивлялась. И потом ситуация дожала меня, вот, как мы с вами говорили, когда ситуация дожмёт, в данной ситуации моя подробно сработала как психолог, да? да? я не платила ей деньги, у нас с ней другой взаимообмен, да? И, кстати, вот я говорила про благодарность, она не всегда может быть материальной, она может быть в виде уважения, да? Вот здесь мы оказываем уважение старшему. Мы идем к нему за помощью, потому что уважаем его опыт. Вот. Я пошла, это была репутационная. У нас есть репутационные страхи, чтобы я такой сильный, классный. Да? Это вот как раз позиция, когда вы себя. Я такой сильный, классный, я все знаю. Вот у людей есть деформация, я все знаю. Да? Есть вот Замечали, есть люди, которые... Ты еще вопрос не закончил, я такая, кстати, это... вопрос еще не... Я действительно считываю вопрос довольно уже хороший психолог, вот. но э, факт в том, что да, есть такое, что люди начинают, они все знают, все знают. Вот. А это позиция Я Бог на самом деле. И в, давайте в понятиях определимся, я иногда буду говорить Бог. Да? А, это не касается каких-то религиозных течений. В да? это понятие я включаю энергию, которой пропитан этот мир. Да? Может, они не создали землю? Не создали. Но ну, меня не создавало, не знаю. Если молчат, может, может не знаю. Я даже стул не создавала, хотя сейчас понимаю, не знаю, как это допустим. То есть есть что-то, что явно знает больше, чем я. Я это, давайте, буду назвать Бог, либо Вселенная, или нибудь там прочие, мироздание. И так далее. Есть некие законы, в которых мы варимся. Мы эти законы не предъявляем. Кстати, юридические законы на них очень похожи. Просто мало кто хорошо изучает конституцию. А по сути, если в суд даже люди пошли, хороший суд, в хороший судья, значит кто-то кто прав, реально идет там поддержку. Вот. А, так, про что я говорила? Я немножко скачу с темы, бывает. А, так, значит, здесь я начала делать вот что. Да, первое, я призналась, что у меня есть проблема. Я поняла, да, опять, у тебя вообще есть проблемы. <laughs> вот. Если переживаешь, ты ну, однозначно знаешь, что что-то не так. Вот. А дальше я оценила, что мне тут не нравится. Мне не нравится отсутствие некой стабильности. Я еще пока не отдавала отчет тому, что мне на самом деле все равно стабильность будет внешней в виде денег, в которые регулярно мне приходят, или она будет внутренней. Оказалось, что внутренняя стабильность для меня в этой ситуации приоритетнее. Почему? Потому что если бы я желала внешней стабильности, я развиваю проект. Это всегда инвестиция. Инвестор – это человек с внутренней стабильностью. Вот это надо запомнить. Это человек, который долгий период времени, и, и, едя, в свою шикарную идею и веря в нее, может находиться во внешних переменных обстоятельствах. Это понятно? Если непонятно, спрашивайте, у вас улеглось. Все, очень хорошо. спасибо. А, то есть, понимаете, да, о чем я говорю? Вот если у человека внутри есть четкая вера, что да, это придет, но любой, этот, сам, любой зернышко требует времени, чтобы прорасти, а, ну, как бы я буду просто продолжать поливать. Да, это не значит, что если там через день ничего не проросло, мне надо это бросить и сорать другое. Вот. А, и поэтому вот его не колеблят внешняя ситуации. То есть внутри спокойно. И это не значит, кстати, что эти, я, у меня есть друзья-инвесторы, они очень длительный период времени, жили в довольно страшных внешних условиях, когда там и, и не знаю, домов лишались, и всего, что мы заработали, лишались и так далее. Это просто навык инвестора, инвестора просто навык кстати, с идти дальше проблему своей же цели. Не менять цель, а менять пути ее решения. Соответственно, я поняла, что мне не нравится. Мне нравится нестабильность. Мне, нрав... мне не нравится, что я как на качельках, мне то классно, да, то я ухожу в такой негатив. А... И дальше я поняла, окей, а... что... увидеть плюсы, да, что я могу здесь сделать. Первое, я могу воспитывать свою внутреннюю стабильность. Ну, Мне медитация. Йога, Медитации – это прям, инструменты доступные. Слушайте, не обязательно куда ходить, реально, можно дома это делать. Да, просто дисциплина. Да? Кстати, у инвесторов есть дисциплина. Вот, это их отличие. А, дальше. И давайте так, чем отличается инвестор от человека, который не инвестирует в будущее, а живет в нынешний момент, не думая о будущем. А, у них графики разные. Инвестор идет вот так, да? человек, который живет сиюминутно, живет, он готов, допустим, там… Такие люди выбирают работу по принципу «много платят», да? «много платят», у них график идет вот так. Почему? Потому что рано или поздно столкнется с внутренним конфликтом, а, потому что «много платят» – это не тот показатель, который мы готовы нести через года, да? мы не в этом развиваемся. Мы развиваемся в чем? -то? Мы свои навыки глубины как вот, Несем и развиваем их, и вот здесь мы ловим кайф, и со временем мы здесь начинаем получать прибыль. Вот. То есть инвестор идет вот так, и здесь где-нибудь уже этот человек просто в пассивном доходе сидит, делает что хочет, но смысл в том, что инвесторы довольно рано определяются с тем, чем он хочет заниматься, поэтому эти люди, до миллиона пятидесяти лет, могут заниматься одним и тем же, да хоть у них три жизни вперед уже их пассивным доходом и плачем. Честно, им важно продолжать исследовать этот мир в той области, в которой они сильны. Вот. Человек, который живет сиюминутно, он, ему кажется, что и здесь внутренняя мотивация. Здесь важно очень. Внутренняя мотивация. Да? Мне интересен этот мир, мир мне интересно, какие, каковы мои возможности в этом мире. Да, что я им могу принести. О, классно получилось, что еще больше. Вот. Здесь внешняя мотивация. Классный iPhone, хорошая одежда, э -э, там, я не знаю, где-то какие-то, ну, какие-то какие репутационные такие штуки. Чаще всего вот здесь, там, я не знаю, ну, допустим, может, родители в детстве много требовали, да, может, чего-то не додали. И мы как будто кому-то что-то доказываем вот здесь часто. Нам даже стыдно иногда выйти в одежде, которая… Я это рассказывала, потому что я была в такой ситуации, честно. И я увидела, что мой опыт не единичен. А, у меня был опыт, когда я зарабатывала 15 тысяч рублей в день, я была официанткой. очень хорошая официантка. Это было, кстати, 2008 год. Я не оказывала скортоуслугив ни в коем случае. Я просто общалась с гостями, потому что мне нравилось общаться с людьми. Мне платили гигантские просто чаевые. То есть, я мог купить лока-колу за 500 рублей, а мне оставить 5 тысяч. Но у меня, если честно, были тогда некие репутационные и у меня, я помню, как сейчас я шла под тверской, у Тверской, и считала, у меня была низкая самооценка, я была недовольна собой, и чтобы ее повысить, я себе проговаривала. На тебе, в за 22 тысячи, на тебе туфли за 15 тысяч, юбка стоит, ты, дорогая женщина, почему же ты себя так не чувствуешь? Да? Это значит, что это внешняя мотивация. Внешняя никогда не компенсирует внутреннее. Да? Трухлявое ствол долго не вот. Соответственно, и здесь что начинается? Мы сначала, покупаясь на внешние яркие атрибутики, выплескиваем сюда энергию, большой заряд энергии, и да, действительно достигаем каких-то вершин. Бывает такое. Но дальше, а, как бы, временное уступает вечному. Как если вот наоборот. Это вот в этом Если наоборот. Так вот, наоборот, я рассказала, когда человек а, от материального он не отказывается Вы прям, Если у вас есть четкий вопрос, задайте ему полностью. Ну, как сформулировать? Вот да, у меня дочь, вот она да, вот, коммерчески все отвергает, это, ну, работать она не хочет. Ну, плане, ну, не получается по профессии. И вот она поэтому ну, все Все, бизнес, слово бизнес слышать не может. А почему тут бизнес? Это все бизнес, вся жизнь это. Бизнес это дело. Вот. И вот так, понимаете, перевернуть вот это. Ну, во-первых, <связь> <связь> <связь> мне сложно сейчас дать какие-то да. первые рекомендации, да, потому что это все-таки общение ну, на сессии. Ну, то есть это сессия, надо понимать корни. Но как я вижу, материальное, <связь> <связь> это неплохо. Но в нашем мире должен все-таки быть баланс. Да? Если ваша дочь не идет в там, совсем духовную историю, да? Очень есть да, много да. монахов. пожалуйста, да она их. не идет. Вот. Не если она не происходит. идет, значит, это ложный путь. Да. Потому что, если вы знаете путь Будды, да, он сначала обрел все материальное, а потом уже на фоне этого он смог идти в духовное. Да? Вот это правильный путь, который реализовал себя во всех сферах материальной жизни если мы в жизни одного человека рассматриваем. А потом уже идем в духовность, потому что вот во всех священных трактатах есть периоды жизни мужчины и женщины, когда там, в мир, в семью к да? Богу, для того, чтобы э, покидать этот мир в правильном состоянии. Вот. Это очень глубокая тема, правда, она имеет место быть, реально имеет, вот. но мы сейчас не по ней собрались. Что касается вашей дочки, ну, скорее всего, э, знаете, это же все передается, какие-то ваши привычки тоже передаются ей. А, например, можно попробовать с удовольствием начать тратить деньги на себя, понять, что я самый главный у себя ресурс. Что это такое, да? Мы очень часто осуждаем девочек, которые все такие мощеные. Бывает такое, я вижу людей, которые М -м, кукла вот. Но я не говорю про то, что надо уходить в гиперискусственность, да, но я говорю про то, что для женщин это вы, кстати, замечали, что мужчина после удачного брака становится более овощеным. Женщина ему это передает. Если мужчина выходит замуж, ой, женится на женщине, которая себя любит, а женщина, которая себя любит, знает, что красота спасет мир. Это не просто слова. Как мы получаем энергию в природе? Мы смотрим на красивые вещи, и мы вибрируем на уровне вот этой красоты, наполняясь энергией. Когда мы смотрим на цветы, то почему женщине надо цветы? Женщина берет энергию в природе. Она от отлицания на меня приходит. От Ну, такой путь. Это глубокая тема. Что касается людей, которые отвергают материально, то, конечно, дисбаланс мы живем в материальном мире. Опять-таки, если человек не решил жить ваш рай всю жизнь, это тоже путь его надо уважать. И я, на самом деле, не то что уважаю, я восхищаюсь такими людьми. Я не готова отказаться от телефона. Ну, там, ну, чего-то, да? Вот. Не готова. А эти люди готовы, значит у них так созрела душа. Но если нет, эту историю надо выравнивать, конечно. Рано или поздно она к этому придет. Это ну, банально начинается с того, что мы начинаем инвестировать в себя. Вот вы еще сюда пришли, заплатили деньги. Это ваша инвестиция в вас. Инвесторы знаете, что делают? Знаете, что эти люди делают? Вот, которые не инвесторы, да? Давайте их потребители назовем. Да? Что не потребители, на самом деле. Что делает потребитель? Он инвестирует в вещи. Вещи, В телефон, даже на каком-то и так когда я еще не очень-то могу ее позволить себе, да? а, Машина, когда я живу на съемной квартире с ободрыми обоими, да? а, То есть правильная история внутренняя диктует внешне. А, пустышка – это когда внешне все хорошо, внутри все не хорошо. Это гармония. Верно? Вот. От малым к великому. А, и дальше получается что? Они инвестируют в вещи. вещи портятся, вещи расцениваются и так далее. Это увлечет за свое расстройство. И здесь другая, вот здесь вот поток, вот здесь широкий, да? когда мы выброс энергии делаем. Не наращиваем ее, а делаем слив, резкий слив энергии. А дальше утончается. И вот эти люди к пенсии очень плохо живут. И обвиняют государство, детей. Uh, там, не знаю, на баре, и так далее, надо понять, что первично, первично всегда в этой схеме я. Я, муж, есть эта система в интернете, можете посмотреть. Дальше, это мы уже о тростном человеке говорим: дальше дети, дальше родители. Как только создается новая семья, родители уходят на другой план, да, это сложная эмоциональная история, когда родителям сложно отпустить детей, дети долго чувствуют на себе гнет родителей, вот, но вот в этот момент вот эта семья, да, яблоко упало, упустило новые корни, у него новые корни, вот, и дальше уже там друзья, а, работа, смотрите, где, раз, два, три, четыре, пять, шесть, но вот здесь, где я, помните да, сегодня определяю все понятие здесь же и Бог. Я плюс Бог, это мое отношение с тем большим миром, который меня породил, да, через родителей, неважно через кого мы приходим. Да, но есть некая энергия, которая здесь все создала. И научаясь благодарить Ее за каждую мелочь, да, мы поднимаем, кстати, свой уровень материального состояния тоже. Вот. Соответственно, первое, на что мы тратим, это на меня и мои взаимоотношения с Богом. Мы здесь наполняемся с вами, друзья, наполняемся. Вот. У мужчин, кстати, немножко другая тема. У нас, э, э, у мужчин работа передвигается ниже. Э, ну, как бы, она идет, скажем так, ну, наверное, где-то наравне. Да? Сложно сказать, что семью надо отсекать. Не надо отсекать ни в коем случае семью. Для мужчины это питательная энергия. Вот. Работа где-то вот примерно здесь, потому что мужчина реализуется во мне. И я вам объясню, вот, знаете, что для женщины реализация – это родить реб... для всех в жизни реализация – родить какую-то жизнь, мы да? здесь для того, чтобы что-то продолжить. Для женщины прямой путь есть от рождения ребенка. Мужчина рождает бизнес. Вот я сейчас занимаюсь бизнесом, такой же ребенок, когда его обижают так, же больно. Честно? Честно вам скажу, это прям ребенок. И для мужчины это единственная возможность сравняться с женщиной хоть как -то. Понимаете? Что он не может родить жизнь. Вот. Он рождает бизнес. И надо это уважать. Это его право. Вот. И надо его в этом, безусловно, поддерживать. Вот сейчас вот эта женщина, которая восхищается, идеей, говорят, что если женщина вышла за мужчину без идеи, это как странно, странный выбор. Женщина выходит замуж за мужчину, у которого есть идея, она восхищается тем, что он смог такую идею родить, и идет за этим мужчиной, поддерживая его, и тогда мужчина растет. Взлеты у мужчин происходят на последующем этапе. Первое, давайте я так вот сотру. Первый момент. Мужчина очень сильно увеличивается зарплат, <смех> когда он женится. Замечает? Кто замужем? Не сразу. <смех> может, не сразу. Это зависит тоже от, знаете, это все энергия. Если она течет, если может быть в начале отношений могут быть притирания какие-то. Ну вот, если вот это есть, то не сразу. А вообще женская энергия, вот честно, она вот такая, а мужская. Честно, мужчина идет вот так. Женщина идет вот так. Поэтому у нее шире поле. Говорят, что женщина может поставить на ноги пятерых мужчин. Мужчина не может питать энергетически ни одной женщины. Его задача брать энергию у женщины и нести ее в социум. Вот. соответственно, женщина, поэтому у нас изображается на туалетах так, да? А мужчина, получая эту энергию, расширяется. Все логично. Смотрите, я вообще математика. У меня как плохо. Вот. Дальше поехали. Молодец. Команда знает. Команда чувствует. Логика не мой конек. Конек выгроб уйдет. Итак. Женитьба. Да? Женитьба. Потому что мужчина растет со измерением той ответственности, которую он на себя берет. Женщина растет, когда отдает ответственность, да, поэтому может быть где-то сложно, там беременную, чем Вот. вот. А Материальную, например, я зарабатывала сама, появился муж, дорогой, мне нужно на колготке. И в этот момент, вот в этот момент, помните, ученик, учитель, учитель, учитель, равный, ученик. Милый, мне нужно купить колбоды. Знаете, как, какого как, гигантского, конечно, женщины унизительно подойти с этой фразой тоже. Унизительно. У нас, да, к сожалению, это происходит потому, что у нас э, стереотипы не поколения. Не И мы ни за что не, не боремся. Женщина это та, которая побеждает войну без войны. Поэтому, если женщина борется, она мужчина, честно. А если ты просишь, то реакция ноль. Значит, а, человек говорит, меня интересует только одно, да, я да. до сих пор не выучила в ритм, а знаю всего 4 языка. Смотрите, вы сейчас, да, у вас скорее всего... Просто разные типы мужчин. <свяк> а, мы сейчас просто будем уходить как бы под цепочки да, этой нет. истории. Смотрите, есть, давайте так, вот это внешнее. Но это как бы то, что вы говорите, а это в идеале. Ну, да. как бы, я говорю схему, нет... которая как матрица применяется. Есть некая база, ваз, да, есть это, некий да. персональный да. опыт, который может. Хотите быть... сказать, у вас исключение, да? Почему это исключение? Нет? Я думаю, не только у меня. Ну, то есть у меня, допустим, такой опыт, но как бы я знаю много людей, у которых тоже. Это матрица. То а вот не было базу, как бы ну, иде... идеальное какое-то Смотрите, есть внешнее, есть внутреннее. Вот внешне, допустим, на себе давать, чтобы никого не является. Вот внешне я женщина. Да, кто сомневается? Все да? Внешне, да? Я женщина. Внутренняя, как вы считаете, кто я? Мужчина, наверное. Бизнес. Ну, во-первых, бизнес. Во-вторых, сейчас я лектор. Это мужская профессия. Женщина кого не очень. Как оратор, да? Оратор, лектор. Я сейчас в мужской позиции абсолютно. Да, это социальные роли. И там, в, мо моем, в моем составе, да, у нас у каждого свой состав, там, это вам психотипы скажут, астрология скажет, вот все эти метрики самопознания, они работают. Да? У меня сильное Солнце. Что это значит? Что для того, чтобы не разбомбить свой дом и семью в нем, да, чтобы не поставить там всех на уши, не заставить э, ходить в правильное, ставить правильные ноги и так далее, мне нужно выходить в Солнце. Мне сильное солнце, не нужно его реализовывать. Но солнце – это мужская энергия. И лучше я его буду реализовывать в солнце, чем в доме. Иначе мой муж, а у меня энергия. Помните, вы говорил, у женщин шире энергия. Тогда мой муж почувствует, что я в доме мужик. И что он сделает? Сядет на диван и будет э, говорить, что ему еще недостаточно знаний истории чтобы пойти куда-то. Скорее всего. Просто наблюдайте, вот. И э, я все это абсолютно признаю. Вот сейчас Перед вами женщина, но внутри она мужчина. Я вам лекцию более слушать. Довольно, ну, вроде конструктивно даже получается. Вот. И наоборот, обратная ситуация Когда мужчина, мы понимаем, что вот он в брюке, мужчина, чего-то нет, что-то едет. Да, мужчина. А внутри он не умеет принимать решения не умеет... Допустим, говорит, я хочу заниматься творческими проектами, вместо того, чтобы идти бомбить свою карьеру. Да? Вот это мужское... Дисциплина — это мужская история дисциплины. Да? У мужчины 80% дисциплины, 20% творчества. У женщины 80% творчества, 20% дисциплины. Иначе часто придется к своему врачу. Это баланс, и я, и он должен был соблюден. Как только кто-то перекашивает этот баланс, как только я вхожу в мужскую энергию у себя в семье, что я начинаю делать, ты это сделал не так, я начинаю получать своего мужчину. Да? Ты неправильно убиваешь гвоздь, а, почему ты не сходил с собаками? Там, нет, больше надо говорить не так, а вот так. Он говорит, ну, я и раз в месяц хочу смотреть тебе больше, просто расслабься и съешь то, что получится. Нет, неправильно, товарищ. И это оправданно. Знаете почему? Потому что у нас поколенческая структура такая. У нас так случилось, что была война, и женщина должна была научиться быть мужчиной в очень сложных условиях, в которых женщина без мужчины не выжила. Не выжила. И тогда это было реально нужно. У нас будут еще... Нас, кстати, в следующем месяце должна быть лекция родолога. Там будет обсуждение женского мужского. Вы можете прийти. Это реально очень интересно. Да? какие паттерны есть у женщин в современности, какие паттерны есть у мужчин в современности? Я могу сказать, ну, несколько. Не девочку, чтобы воспитать девочку, ее надо воспитывать и заботиться о ней. А мальчика, когда воспитываем, в него надо верить. Что это значит? Он падает, ты ему говоришь, ты точно встанешь, да? А не что мы маленькие, и так далее. А у нас все было наоборот. У нас в девочек верили, а мальчика заботились. Имеем, что имеем. Ну, так и есть. Вот. Поэтому современному мужчине реально им тоже сложно. С нами им тоже сложно, потому что мы занимаем их позицию, а в них природа говорит. И он, он, он такой, я мир хочу спасать, а она тут коня зачем-то остановила и вызбужь вошла. До сих пор. Уже ничего не горит, она все останавливает и входит. Вот. Понимаете? Это нам сложно перестроить. А как вы думаете, почему природы и кротки, когда у вот них это отрицание головного воспитания, нельзя там мальчики Ощущение там, да, что, можешь, мам, а... девочке нельзя куклы играть? Это не том, вопрос. А, концепция среднего пола, да, концепция... Точнее, не так, не среднего пола. Вот у них ну, больше по ощущениям концепция среднего пола. Вообще концепция целостного человека – это концепция монаха, буддийского монаха. Потому что до буддизма есть ведическая концепция. И ведическая концепция предполагает разделение мужчину и женщину. У монахов считается, что все это целостная личность, которая, которой не нужна вторая половина. Буддистские монахи не создают семьи. В ведах, как они называются, Брамана, по они создают семьи, у них может быть жена. Да? А буддисты нет, все, я целостен настолько, что мне это не нужно. Вот. И вот как бы по моей версии. Европейская концепция, где нецелостные люди пытаются применить целостную концепцию, осознают они этого или нет, да? но они к этому не готовы. То есть это пустышка, мы... то есть это вот эта история. Со временем время покажет, вот так скажем. Если человек не реализует тот потенциал, который ему диктует тело, наше тело определяет мы мальчики или девочки, да? душа у нас бесполая. Однозначно. Однозначно. Вот. А если мы не реализуем ту концепцию, которая, которая определяет тело, у нас начинаются болезни, мужские и женские. Понимаете, да? Вот. И так далее. А, поэтому надо быть собой. Не обманывать себя. Так. Женитьба, дети. Вот здесь очень хороший взрыв у мужчин происходит. Это страшно что мужчины как раз боятся, потому что ну, большинство мужчин у нас в женской жизни концепции, а и концепция отдачи ответственности. Да? То есть мужчины снимают с себя ответственность, а природа им диктует брать. Да? Вот. И поэтому, когда рождаются дети, что происходит? Ну, во-первых, здесь, когда он просто женится, он чувствует, что да, я теперь вот то должен вести куда-то вот семью, как минимум нам нужно, ну, как отдельное жилье, да, с моей женой. но когда рождаются дети... Uh, у него происходит двойное, двойное приводнение, когда, когда самолет на uh, высоте, на высоте у самолета перестают работать двигатели. Этот эффект называется приводнение, когда двигатели не работают, то есть тяги вперед нет, а там пассажиры, вот сколько пассажиров, столько и приводнений. То есть самолет как бы делает так. Вот у него происходит здесь приводнение. У него, мало того, что жена уже, у нее она если раньше работала, да, она могла раньше работать. То здесь... Не работает. Мы, говорим... мы говорим о том, к чему хотелось бы стремиться. Да? Давайте так. Вот. То, что есть и чего не хочется, мы все, конечно, знаем. Вот. Соответственно, ребенка надо кормить. Это должна прийти зарплата выше, чтобы как минимум кормить ребенка, но еще и обеспечивать свою жену. Вот мало кто это анализирует. Да? Но есть такая фраза, что силы дается на дело. Да? Энергия дается на дело. И если мы делаем вот этот шаг веры, по вере до да, нового будет, да? Я, Я на самом деле изучаю просто все религии, а чтобы вы знали, кстати, религия, ты играешь на гитаре? Нет? Лига, знаешь, что такое? Лига – это связки между нотами, вот то есть это связь, Ария это приставка возвращения. Да? идя в религию, человек возвращает себе связь с этим миром. Это вообще не про Аватаров, не про Иисуса, не про Будду, не про Кришну. Вообще не про них. Это просто люди, которые действительно у них очень открытые были все центры, они понимали смысл этого мира и могли это донести. Точно так же йога Вот. Соответственно.. Нам нужно вот вопрос в вашей идеальной системе, а если, например, наоборот. Если, например, появляется дети, мужчина. Он еще больше проваливается, у него случается какая-то травма или еще что-то, что он не может взять на себя ответственность. Вот так получилось. Распорщите немножко пример. Ну, почему? То есть, например, для беременна он например, получает травму и не может работать. Травму? Да. Физическую? Да. И на полгода остается дома. <клес> в этом что он боится лет на себя А вы в этот момент жалеете? Сложно же как на 9 месяце. Ну, смотрите, мне сложно понять историю, да? А, здесь должно быть много дополнительных способов. Ну, но эффект может быть такой. А, мы же знаем с вами спортсменов, да, паралимпийцев. Им, им, им ничего не... Ну, как бы, есть люди волевые, да, им ничего не мешает, обретая серьезные травмы, продолжать двигаться дальше. Более того, для них это иногда служит стимулятором что я, я не согласен себя жалеть, да, я, вообще это губительно для мужчины, когда я уже губительно, вот. А, вот. это дурная женская привычка, когда мужчина, среднестатистический мужчина может сказать, слушай, у меня есть зарплаты проблемы, да переезжай ко мне на съемную квартиру, да давай я тебе хочу денег, да, дай день. Вот это вот вообще как бы... Они а вам что, сыновья? То есть это вот прям... Как вам сказать? Знаете, я люблю очень эту знаменитую историю, как Мишель Обама с мужем, действующим в тот момент президентом, приезжают на заправку, видят там заправщиком этого самого, как его, одноклассника или однокурсника Мишель Обамы, и он ей говорит, говорит, вот видишь, вот он, да, действующий президент, она его жена. Он говорит, вот видишь, что могло бы быть, если бы ты вышла замуж за него. Она ему говорит, вижу. Он стал президентом Америки. Молодец, Женщины, не доценивайте вообще. Энергия женщины способна, если она в плюсе находится, из нищего сделать короля. Энергия женщины, если она в минусе находится, способна из короля сделать нищего. Вот и все. Поэтому все помните вот эту принять, оценить негативные качества, оценить позитивные качества, применять в жизнь. Что же я там, блин, сделала такого не так? Где Может, я его? Может, его пожалела, вместо того, чтобы сказать, знаешь что, я выходила замуж за мужчину, в которого верил. Вообще-то я продолжаю в него верить. Встал и пошел. И все, и держать свою позицию. Просто надо, иногда силы это не хватает. А чтобы силы были, вот это, помните, я, Бог, это я, Йога, медитация и так далее. Женщина, вот есть еще разделение. Мужчины должны заниматься тем, что их делает сильнее. То есть мужчина становится сильнее, чем сплет олеги препятствий. Да? Отсюда стимул к и так далее. Да? Мужчина, когда решает задачи, становится сильнее. Убивает дракона, получает принцессу. Вау! Да? Представьте себе мужчину, который пошел в дракону, тут выбегает принцесса, начинает за него рубить это несчастное животное, Я, я бы его вместе расстрелялся вот. А мы так делаем, потому что нашим бабушкам приходилось выживать в послевоенное время без мужчин. И вот это, если понимать и с этим работать, да? Я понимаю, Вы должны быть медленнее ваших мужчины. Вот просто, просто, у вас там рвется с груди, это решающая женщина, вот эта вот работница, колхозница, я не помню, как это рабочий колхозник. Другой пример в этом контексте есть The ДПЛ, там «Русский норм». Наверное, вы нет. читаете нет? Нет. Ну. По контексту. По сейчас. «Русский норм» наша журналистка, которая ехала в Силиконовую долину, она там берет интервью у людей, у мужчин, преимущественно, потому что не было еще контекста, которые ну, достигли успеха в жизни, как бы. замечательный вообще совершенно мужчина. И вот там один из примеров был, не помню, как это, предприниматель зовут, он очень известный, он сделал YouTube на, на телефоне. Он рассказывает, как у него сложилось, значит, сейчас постараюсь покороче, вот как его жена в общем, реагировала в таких ситуациях. И если бы она тогда не отрагивала, как вот она сделала, не было бы YouTube. Такого, как он сейчас есть. Ага. Он был предпринимателем, здесь 90-е годы, он там придумал вот эти смс платные музыку, там все, наверное, помнят это кто ну, не знаю, кто был. В общем, очень много заработал, очень много. И потом, ну, как бы решил уже двигаться там куда-то, у него как-то все это рухнуло. В общем, он решил поступить, ну, в Google не получилось, он ехал в Чехию с женой. И жена как раз была беременная, беременная. И они потеряли, он доверился здесь родственникам, людям, ну, деньги оставил. И все потерял, И ПСО потерял а. А жена беременная. То да. есть, короче, прям вот есть плюс была. И как она его поддерживала? Да. То есть она знала, что вот он добивался цели вот, туда, куда он хотел, хотя попал в ага. Вот. И он не сдавался, но ну, его не брали, не получалось. И он уже ну, не мог это терпеть, по всей деньги проедали, он говорит, я пойду, ну, сдавься. пойду куда возьму. Да. Вот. А он пошел там, куда-то его. Ну, приняли его вот там на эту работу, все пришел с потухшими глазами, она него смотрит и говорит: "Ну, не надо вообще этого делать, вот не надо этого делать, будем терпеть и как-то все". И, кстати, буквально вот она ему это сказала, да. и там через два дня ему пришел офер и его взяли в Ирландию, пригласили в Google. И этот человек, силикон он там вообще супер-супер крутой. Очень вот спасибо вам огромное, да. это очень правильная формула. Такие качества основные женщины. Терпение и принятие. Да? Что происходит в тот момент, когда мы принимаем ситуацию и с верой готовы терпеть какие-то решения на каком-то промежутке времени? У мужчины падает вот это вот ощущение, что над ним постоянно большой босс, который чего-то от него ожидает. Он пони... все, у нее упал. Женщина в худые времена может из риса прекрасное блюдо. Да? То есть вот это вот умение наслаждаться тем, что у тебя есть на данный момент, ну, чисто женское качество на самом деле. И мужчина, аскет по своей природе, ему ничего не нужно. Он все делает для любимой женщины. Ну честно, мужчинам вот, мало что нужно, правда. У меня много друзей мужчин, многие из них очень богатые, к ним приходишь и понимаешь, что да, они снимают ну, в других городах, могут снимать хорошие себя. Но в них пуст, да, там нету, там, не знаю, каких-то вот... Женщина приходит, ковер, здесь этого нету, здесь этого нету, здесь этого нету. Я не готова для них это делать, потому что нет э, никакой более сильной движущей силы для мужчины, чем э, э, вот эта сила, которая дает восхищение его, женщины. Э -э. Да? Когда женщина восхищается, ожидается... этому просто научить, Знаете как? Пример простой, вбивает гвоздь, вы-то знаете, что гвоздь убьете лучше, каждая российская женщина знает, это такой, вот. но представьте себе, мы взяли гвоздь, взяли молоток, убили, потратили энергию, это самое ценное, что есть у женщины, энергии. А тут второй вариант, он взял и убил гвоздь, да, может быть, не так прямо, но вы не потратили энергию. Спасибо тебе большое, что ты сделала за меня. Я бы устала. Мы реально очень сильно устаем, когда мы совершаем физические и логические действия. Женщины реально очень сильно расстрачивают энергию на вот этом опционале. Ой, а мужчины на нем наполняются. Потому что они наполняются в тот момент, когда считают, я буду я ловлю дракона, я сделаю гость, я сделал задачу и так далее. У них скачок энергии происходит. Вот, соответственно, приводнение в детей и жены это классный скачок. Если женщина себя при этом верно ведет, Всегда помним эту формулу, да, если мир как-то нам зеркалит что-то, он нас зеркалит. Так вот, наша та тема с вами была, можно ли работать с семьей, с друзьями и так далее. Я искренне считаю, что это очень зрелый показатель личности, когда люди могут делать семейный бизнес, могут с друзьями в партнерство вступать и так далее. Там не обязательно все там типа поровы, не обязательно вот здесь, да? То есть я столкнулась с тем, что многие видят, что типа бизнес это там 50%. Нет. И вот здесь начинается вот такая история. Это очень просто, когда 50-е -50. Это очень просто. И то люди ссорятся. Реально. Потому что на самом деле у них нет гибкости в рамках трех вот этих опций. Вот Саша, да, формально? Она является моей подчиненной. Формально. Потому что я стою у главы вот этого проекта. Я его создала. Я основатель. Я самая первая звена. Да? Саша получается ученик, грубо говоря. А сейчас а, мы переходим в позицию равной-равной по направлению со спикерами. Саша начнет общаться со спикерами, уже начала. Она научится это делать лучше меня, точнее, когда она хотя бы научится, как я, вот она будет равной со мной. Да? В этот момент, знаете, что я почувствую? Я почувствую, что я, вот сейчас я как бы одним глазом смотрю, что про Саша делает а потом, когда она научится это делать, она быстро это сделает. научится делать, я смогу развернуться и уйти в другую зону. Я буду знать, что там заполнено, и все хорошо. В какой-то момент Саша превысит меня по этим опциям, и будет прям вообще очень люблю стоять из спикера, и я приду и скажу, слушай, Саша, как ты это делаешь? У нас есть в команде девочки, допустим, моя слабая черта – это логика. И у нас есть в команде девушка, ты вот одна из них, которые очень хорошо умеет работать с договорами. Я, ну, у меня логика плюс дислексия, простите, я начинаю читать договор, честно, я могу 10 минут читать одно и то же предложение и не понимать его смысла. Это, видимо, видимо, природа совсем не показывает, что это не вот. И я восхищаюсь, да, то есть ученик восхищается навыком учителя, поэтому он идет с ним. Поэтому э, я прошу девочек это делать. Я да? сама это делаю, я сделаю это плохо. Но в этот момент, возможно, если бы у меня была нарушенная эго, я бы считала, ну, зато я сделала это сама. Да нет, это не нужно. Просто надо понимать, что с любым человеком, с любым абсолютно человеком, мы всегда... Наверное, мы вот Алена, мой учитель в области э, астрологии, она очень хорошо ее понимает. Я нет, я у нее спрошу советов. Привет, ты, Вот. То есть каждый человек, каждый человек, вот эта гибкость рождается воспринимание. Каждый человек является нашим учителем, нашим учеником и нашим радом. Просто в разных областях. Саша прекрасная мама, допустим. У меня детей. Наш мой учитель, поэтому я смотрю, как она с Соней общается. В какой-то момент я думаю, я бы, наверное, уже чпокнула волос. Саша, ладно, давай мы с тобой договоримся. Привет! Нет, понятно, вот. А, и вот это понимание, да, что вот в этом рождается равенство. Не в том, что а, я пойду голосовать. Да, вот, в Британии это было впервые да, сделала женщины начали голосовать. Я пойду голосовать на равных с мужчинами. Ну зачем? Ты потратишь, он там наполнится энергией, ты там потратишь энергию, это дает тебе выигрыш. Ты равная, мы, наша сила в наших отличиях. Есть фильм, мультик Мулан называется. Мулан. Вторая серия, там где родители Мулан дают ей амулеты и не я половинки. Папа носит черную половинку, это женская половинка, как напоминание о не мама белую, как напоминание о муже. И они говорят, они подарили эти штучки, потому что увидели, как они. Э, ну, там что-то были какие-то приготовления к свадьбе, и они шли, им задавали вопросы с разных сторон. А она говорила, да, мало людей будет на свадьбе, вот куда весь мир пригласил. Она такая, ой, да, будет столько сладостей, такой да нет, никаких сладостей не будет. Ну то есть, да? И родители увидели такие, говорят, слушай, мы ну, же что-то не проживут. И они ударят эти штучки и говорят, наши силы в наших различиях. Если это понимать, это может только через принятие прийти. И тогда нет никаких проблем вообще с кем работать. Самая простая схема 50 на 50, но есть такой случай, когда знаете, схема брачных договоров, да? когда, допустим, не знаю, э, ну, не классическую схему возьмем, женщина нарабатывала, нарабатывала, нарабатывала. Вот так случилось, что она там полжизни на карьеру потратила. Допустим, да? э, И в какой-то момент приходит молодой человек, с которым она ну, влюбилась, да, они создают э, семью. Но э, условием является прошлым договор. Для чего? Потому что 50 на 50, э, они начинают пространство делить сейчас. Да? Свое пространство, вот общее, сейчас, они в нем правны. Но до этого у нее есть опыт, который нельзя обесценивать. Это неправильно. Есть баланс. Баланс, например, когда мужчина слишком материальный, знаете, бывает такое. Вот это бизнесмен, который могут как семью создать. Вот эта вот банка. <смех> вот банка, он очень материальный и в какой-то момент э, свою материю развивая, да, он уже у него очень там, классно с бизнесом и так далее, он понимает, что ему близости не хватает И вдруг попадается Золушка, вот эта история про Золушку, помните, да? Она про то, что это девушка невероятной доброты души. Вообще добрый человек это редкость в социуме. Мы очень часто воспринимаем доброту как нечто, чем мы обладаем. Но на самом деле очень просто проверить. Вы делаете добрые поступки для того, чтобы просто человек рядом с вами было хорошо, даже если это не в ваших интересов. Вот. Это очень просто проверить. То есть, допустим, вырастили ребенка для того, чтобы он стал инженером, да, а он в какой-то момент приходит и говорит, хочу быть, не знаю, бухгалтером. Ну, ну, не важно, ну что-нибудь, да, такое, что по зону души. Вот. Вы же вклад в расти, в ожидание. Да. В этот момент вам больно, может быть, даже, да? Вы говорите, знаешь. Да, мне больно, мне, блин, хотелось, чтобы ты был инженером. миром. Эти твоя жизни, иди, живи, будь счастлив. Вот это, ну, любовь и доброта. Вот. И, соответственно, в какой-то момент он встречает девушку, у которой нет ничего. Ей на самом деле ничего терять не нужно, по сути, да? ей просто хочется отдавать тепло людям. И вот это баланс. Да, что у нее, у нее есть то, чего нет у него, и вот это матери, материальное балансируется с духовными. Получается середина. Вот. Поэтому а, в каждой ситуации, вот, допустим, не знаю, если кто-то долго бывает такой, партнер присоединяется, партнерства бывают разные, особенно да, в работе. А, допустим, кто-то что-то выстраивал, да, вот у меня сейчас подруга выстраивала выкине свое на которое, и на третий полугод вот, к ней присоединилась девочка. У них партнерская доля, ну, там, 30%-70%. Если это, ну, это совсем стать, совсем начало, и они, они работают, это, на самом деле, одинаково. Это не значит, что Маша работает на 70%, а Маша работает на 30%. Нет, даже более того, света пашет чуть побольше, потому что начать сложнее, чем присоединиться, да? Создать свой бизнес сложнее, чем пойти в найм. Ну, это же логично, да? А, и здесь очень важно испытывать благодарность к той базе, которую вам дали, которую вам не пришлось проходить, не пришлось думать над тем, как создавать юридические, не пришлось думать над тем, где искать начальный капитал, а если я все потеряю, а если я вот все потерял, да, или там очень много на начальном этапе, это сложно очень-то. И когда человек присоединяется, у него уже, довольно... у него понятные границы, да, лидер это тот, кто идет, у в... постоянно представляется стая волков. И первый, они идут в снегу, и первый пробивает грудью, да, вот эту колею, по которой уже идут остальные. Да? И лидеры, почему мужчины, кстати, у них чаще сокращен срок жизни, потому что женщина во внутреннем круге, то есть она за ним, за его спиной, и если она пошла в это состояние, почувствовала, что он ее оберег, да, то она себя чувствует там, спокойной. И вот это спокойствие передается ему, а к стимулу, он чувствует свою ответственность. Вот эта слабая женщина, грубо говоря, очень слабая, она слабая, потому что она полным доверием к своему мужу и не предпринимает действий на какие-то, да, примерно, там, ну, что-то такое. Это внутренний мужчина. Внут. Вот. А мужчина, вот внешний, внешний. Здесь, при нормальной ситуации, вот здесь, это зона спокойствия. Поэтому мужчина уходит от тех женщин, когда они домой приходят, и там ему мозг полоскать. Такой, такой, мозг полоскать. Почему? Он, он как будто постоянно вертится, да, и, внутрь, и внутри следит, что нормально, и снаружи. И вот это очень растрачивает его энергию чтобы сторону вот. А когда мужчина может спокойно, зная, что у него надежный тыл развернуться и всю энергию направить во мне, да? И возвращать в качестве материи. Давай дорогая квартиру побольше купим. детям нужны отдельные комнаты. Хочешь машину тебе нормальную, хочешь там, женщина отдает любовь, принимает материю. Да? Вот. Соответственно, ну как бы что происходит? А здесь всегда враждебная, она не обязана этого мужчину понимать, принимать, любить не обязательно нормально смотреть на его раскинутые по квартире носки и так далее, да? Здесь свобода заканчивается, когда начинается свобода другого человека. Тут еще как-то можно договориться. Как минимум считалось э, и до сих пор считается, на самом деле, что самые счастливые семьи это те, где мужчина заслужил свою жену, боролся за нее, она ему отказывала и проверяла его на прочность. Вот это самые прочные силы. для меня начальник бывший. Семь лет назад, прекрасно говорят, знаешь, он очень сильно сразу развился, сразу сильно поднялся. Они там дрожали детей и так далее, они сейчас в доме спальни и так далее. Они очень класные условия живут. <связываются> знаешь, почему я женился на своей жене? Говорю, почему? И почему я за нее так держусь? Говорю, почему? Говорю, Потому что она мне два года припала мозг, и я теперь типа, всю ее потеряю. Я теперь ради нее все готова сделать. Для мужчин очень важный стимул. Мужчина, женщина, мужчина должна уважать. Мужчина, женщину должны любить. Вот, разные категории. И еще интересно, что старших мы должны уважать. а старше у нас ничего не нужно. Не нужны наши деньги. Ведь я вырос, не помогу, уйти на квартиру. Твое собственное желание, хочешь не хочешь. Но уважать родителей. То есть, твой опыт важен. Я благодарю тебя за то, что, грубо говоря, вот та ступенька, на которой я родился, да, ты меня сюда подняла. Потому что ты родилась на другой ступеньке, Логично же, да? Вот. То есть ты мне дала возможность мне преодолевать вот эту разницу. Соответственно, и вот тогда родители может давать ребенку чистую любовь, если ребенок уважает родителя, и, и наоборот, да, если а, родители любит ребенка, ребенок в состоянии будет уважать родителей. Но мы можем работать начать с любого конца, с любого. Если вы родители или вы ребенок, да, просто поймите свою позицию в отношении человека, с хочет работать. Вот я работаю над уважением к маме, я сейчас у нас хорошие отношения, да, мы иногда мы можем спорить и так далее, но это уже осознанно происходит. Знаете, иногда там, высказать какие-то прямой речи, не всякие такие, типа летие штуки или не замолчать, а высказать, иногда даже обидеться, там, тоже там, смеяться, потому что мы понимаем, что это уже в уровне осознанности находится. Не просто эмоции, да, а уже этому есть решение. Всегда идет Задайте вопросы. В общем, если вы умеете, да, вот, если вы обладаете всеми этими навыками, у вас ни в одних коммуникациях не будет проблем. Если вы четко видите, что... И здесь возникает, в компании, допустим, возникает сложная подчиненная субординация. То есть, с одной стороны, я, Саша, например, да, я как бы, Саша, например, я в этой цепочке событий вошла в ее систему, и есть признак первенства. я первая вошла в эту систему. Да, Саша вошла после меня в эту систему. И даже в тот момент, когда я Сашу где-то увижу в роли учителя, да, это будет надстройка такая, то есть сложно пересылать, то есть она вроде учитель, но она все равно меня уважает как старшую. Да? То есть она старшая в какой-то зоне, но глобально все равно я старшая. И поэтому старший, вот это правда, всегда имеет право одностороннего решения. Но оно размывается. Старшему не надо принимать решение, не советуясь с вами, если вы оказываете ему уважение. Потому что старший в этот момент знает, что вы э, осознанно мыслите. Если вы не сопротивляетесь тому, что ваша мама старше у вас на как минимум 20 лет, да, это же логично, вот, то мама понимает, что вы относитесь к ней как к старшему и действуете соответственно. Но когда есть конфликт с этим, очень часто дети испытывают надобность. Помогать своим родителям не в хорошем плане, а в плохом плане. Ты без меня много не справишься. У тебя личные проблемы, ты не можешь с этим миром современным, и так далее, и так далее. Да? Я буду решать твои задачи. Очень часто. Вы можете спросить своих детей, чувствуют ли, вы, чувствуют ли они, что они дети, да, что они маленькие, вы большие. Вы удивитесь от этого. Часто дети искренне считают, что в этом современном мире родители не умеют с ним состыковываться, и поэтому они старше. И это проявляется в том, что они указывают, что делать, и так далее. Они выражают свое недовольство на ваши повседневные действия. Скорее всего, спросите ваш а ребенок может считать, что вы на самом деле ребенок, и э, ваш ребенок является вашим покровителем. И это неправильный энерготок. В этом энерготоке ничего не случится. Последний скажу про женщину. Вот, э, Женщина слабая, да, это, конечно, очень большая метафора. Потому что, сейчас сделаю ссылку на веды, веды это, могу сказать, тысячи лет, просто древние источники, которые связаны очень сильно, взаимосвязь человека с природой очень сильно подтягивает, и энергии. Если психология это только социальный слой, то веды это социум, энергия, природа. Как это все вот объединяется в более сложную систему. В ведах сказано, что если мужчина не уважает женщин, ему не видать благосостояние. Потому что энергия элакшн ⁇ это женская энергия. И если мужчина не уважает свою мать, жену, дочь, тетю там, и так далее, и, или если партнер фирмы женщины ее выжили, эта фирма не будет иметь благосостояние. Поэтому мужчина, ну, как бы с одной стороны, вроде бы слабый. С другой стороны, мы очень сильно влияем на материальное состояние мужчины. Вот. И э, я всегда когда, привожу своего дядю, который как бы тетю не стерил, это, кстати, очень важно тоже для женщины быть конгрудуентной. Конгрудуентность а здесь термин расстроенный ⁇ это когда расстроены да? три наших составляющих наш разум, наши чувства и наши ощущения, тело наше смотрит в разные стороны. Пошел это туда, это туда. Да? растерянное состояние. Вот. А есть конкурентно, когда у меня там, не знаю, у меня какой-то дискомфорт в теле, я злюсь, и я злюсь. То есть я понятно, что я злюсь, а не то, что, знаете, муж пришел домой, она такая. Ты видишь, что это все равно вот это как раз считывается, как я не могу доверять этой женщине, мне приходится и сюда смотреть, и сюда смотреть. Она непонятна для меня. Лучше бы она длинная чашку разбила. Она бы была мне понятна. Согласись, но вот вам мужчина подтвердит. Понятность, понятность. Это прям, да, это важно для настоящей женщины. Она целостно. Все. Если есть вопросы, я могу на них ответить. Если нет, то что Все? Спасибо. вопрос. Все то, что вы рассказываете, это на основании чего? Сразу я имею в виду, у вас есть какая-то специальность, образование, или это самообразование, то, что вы просто дошли каким-то своим опытным путем, там, чтением книг и так далее, просто интересно. Да, смотрите. Или есть... это связано с вашей работой как-то? То... Есть, как бы, меня друг есть такая популярная сейчас история, Хейланд Дизайн, называется. забываю да, друг, друг, друг, я сделала расшифровку профиля, у меня профиль 6, и 3. И вот это 3, эта история, она называется мученик. Мученик. Что это значит? Это человек, который там сказано прямо текстом, что если бы не было мучеников, все бы стояло на месте и не мира. История в том, что здесь действительно очень многие вещи пробуются на себе. Я рассказываю про свой личный опыт. И плюс я, безусловно, читаю гигантское количество внешних источников. У меня нету там, формального образования по психологии, хотя я провожу сессии, ко мне обращаются люди, я провожу сессии. Вот. А, и, а, плюс я внучка физика, тут очень взаимосвязанные на самом деле вещи. Да? А, я, обожаю философию, и я, если честно, много ну, вот по жизни практик. Да. Мне нравится тестировать те знания, мне нравится получать какой-то опыт. Вот я действую прям по той форме, которую я вам писала. Первое – принять, что, блин, да, я попала в такую нужду. Что мне там не нравится? Вот это не нравится. Почему это пришло ко мне? Да? Все. И дальше, ага, если, это, если мне вот так не нравится, а хотелось бы вот так, значит, вот это я должна попробовать применить в мире. Да, в этот момент мое эго крифтит, там, скрипит и так далее. И это часто больно. Но я иду, это применяю в мире и вижу результат. Вот. Я э, очень четко вижу там, всякие отдачи. Например, в тот момент, когда хочется отомстить, да, есть такая формула «отпусти и мир, отомстит за тебя». Ну, это жестко сказано, но на самом деле, люди, которые получают щечок по, по носу, я им загибаю, у них есть шанс увидеть, что они делают что-то не так и исправят свою жизнь. Вот. Для меня это идеально работает, с одной стороны, это проработка мобилей. Потому что иногда очень хочется в ответ человеку что-то там объяснить, показать. Но если вот это более сложная деталь, если я это хорошо отпустила, проработала и полюбила этого человека вообще, просто честно, вы с мозг, мозга и так далее, да, я потом вижу, как, какими красивыми узорами жизнь намекает на то, что он поступил не так. И это позволяет экономить нам энергию и направлять ее в сторону цели. А не направлять ее в сторону разруливания тех какашек, которые на нас попадали. Вот. Тоже такая история. То есть это симбиоз всех тех вещей, которые вы назвали. Вот. В моей жизни это очень классно случается. Я могу захотеть поучиться в МГУ, придет спикер пригласить меня в МГУ поучиться у него. У нас были такие ситуации. Я хочу, могу там. Э, то есть, это такое. Э, я уже потихонечку вижу, что это не, не, я не про себя наблюдает, что вот жизнь, это искусство, ее можно планировать. Не на грубом уровне. Я надо купить квартиру, значит, у меня в этом месяце, у нас работает 30 тысяч, Сейчас еще 60 тысяч. Вот. А на тонком, через эмоции, через поднимая уровень своей энергии, да, кто-то внешне предпочитает работать. Я вот, кстати, у меня сказано, что я интроверт. Многим кажется, что я экстраверт, помню, вот, что я много говорю. А говорю я исключительно по тем телам, проявляются моим исследовательским полем, а это просто непроверно. Я не говорю про то, как там, где, ну, говорю, но в таком очень жадном формате, что люди часто не знают, чем я в жизни занимаюсь. То, правда? Вот. Но я очень часто рассуждаю с командой по теме, по теме, вот это с вами случилось, знаешь почему? Потому что здесь вот так, вот то, вот это и так далее. Это все очень хорошо ложится на современную психологию, это все очень классно ложится на радость, я читаю эти источники. Я вижу, что все эти источники говорят об одном, просто они немножко рассчитаны на разные категории людей. Кому что лучше заходит. Как религии. Каждый выбирает свои. Но все они говорят об одном. Вот это мне сказал Мула. вообще не я Мула это кто? Мусульманская община в Дрездене была, да, и задала ему вопрос: Я говорю, скажи, пожалуйста, у вас существует конфликт между разными религиями? Я понимала, что он ответит. Говорит, он нет, мы в диалоге находимся, мы ведь об одном и том же, у нас просто маленькие отличия. Но как правильно сказал Будда, частичное знание хуже нигилизма, поэтому люди, которые только вступают в какую-то религию, начинают ее яростно отстаивать, да, отсюда то религии рождается. На самом деле им просто не хватает информации, они не нашли до конца и не посмотрели соседние религии, и поняли, что на нее в одном. Точно так же человеческая психика. Она у всех очень похожа. Вот кучки, что они суперразовые. Немножко матрица отличается, отмеч... отмеч... но это все такие законы, которые очень хорошо математически складываются. Все. Спасибо, Спасибо вам большое. Это... А, друзья, дорогие, мы не расходимся. У нас есть традиция нашего проекта. Мы приглашаем.